всем привет вы на канале как заработать в интернете сегодня у меня на обзоре новый кран, называется он crypto growth clicks здесь очень много способов заработка я вам сейчас в этом видео покажу самый простой способ заработка здесь у нас оплата за клик оплата за регистрацию потом предложения опросы обмен трафиком Бонусы с крана есть, реферальные конкурсы, игры, еще раз игры, аренда рефералов, 7 уровня, партнерская программа. Ну, чтобы она работала, вам нужно заходить на кран каждый день и просматривать 4 объявления ежедневно, чтобы вам получать партнерское вознаграждение. Вот такая сумма долларов на этом кране. Всего участников 7082 человека, новых за сегодня 179 и пользователей онлайн 334. Итак, регистрация по ссылке в описании к данному видео, она простая, зарегистрировались, подтвердили свою электронную почту и попали в вот такой вот кабинет. Здесь вы можете рекламировать свои проекты, краны, далее вот кнопочка просмотр объявлений. Это самый легкий способ заработка на этом кране. И вам нужно вот посмотреть 4 объявления. Одно я уже посмотрел. И за каждое объявление нам платят по 0 0.05$. долларов. Нажимаем вот на объявление. Нас перекидывает на рекламированный сайт. И здесь нам нужно подождать вот пока полосочка дойдет до конца. И разгадать капчу. И в капче выбрать картинку, которая перевернута выбираем картинку и все вот мы прошли данное объявление далее мы можем перейти на следующее объявление ну и так далее пока все объявления не просмотрим еще здесь есть кран вот нажимаем на кран и нажимаем зеленую кнопочку получить свою награду и здесь вот за клик нам дают 0 0.02 цента Здесь нам нужно выбрать рыбу под водой. Выбираем рыбу под водой. И нажимаем готово. И нажимаем play. Собрать с крана. Итак, мы собрали. и Получается, каждые 2 часа мы можем заходить и собирать свою награду. Далее здесь есть заработать больше. Здесь есть Предложение с оплатой за регистрацию, потом опросы, обмен трафиком, конкурс рефералов, ну и так далее. И вот есть еще видео объявление. Посмотрели вот это видеообъявление, Заработали еще дополнительно доллары. Далее, чтобы здесь выводить. Идем вот на приборную панель, свою. Здесь у вас будет партнерская ссылка. Делитесь с друзьями, и знакомыми, заходите на кран ежедневно, просматривайте 4 объявления и будете зарабатывать аж на 7 уровней в глубину здесь партнерская программа. И чтобы здесь вывести, здесь вот есть кнопочка отзывать. Минимальная сумма вывода с данного крана получается 0,1 доллар. Каждый сможет здесь на собирать 0,1 доллар и вывести, кто зарабатывает криптовалюту абсолютно без вложения. Вот такой, друзья, вот кран. Кому он интересен, кто еще про него не знает, ссылку я оставлю в описании. Также вот есть форум, есть телеграм, там вся информация. На этом все. Всем желаю больших заработков в интернете. Всем хорошего настроения и всем пока.